Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я, Вичезар, и сегодня у нас в гостях Михаил Лепюшкин, автор замечательных сказок Бурова Медведя. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Расскажи, пожалуйста, вообще, с чего у тебя началось создание сказок? Родители, деды передали вообще информацию, потому что я читаю вот вторую сказку про коллагодные праздники, она прям на душу ложится. Настолько... Связано мир духов, людей, богов, их отношения. Это просто замечательно. И космогония, описанная во второй книге, она вот настолько точная. Расскажи, вот, как ты к этому пришел, кто тебе передал информацию, откуда ты ее берешь? Родственники по отцовой стороне вот, из старобрядцев, вот, причем из старобрядцев, которые еще помнили очень многие практические вещи. Угу. Потому что очень часто в христианстве да, вот идет ну, как бы разрыв. Между знаниями, которые действительно знания, да, и техниками, практиками. То есть дается практика, но она дается, скажем так, под другим соусом. Угу. Вот. И не совсем бывает понятно, что как, как это все делается. То есть не дается совершенно другое объяснение этому принципу действия. Вот. Угу. То есть человек понимает совершенно по-другому. Вот. И в этом, собственно, и состоит религия. Они еще это дело помнили: они помнили, что такое молитва, они а помнили, угу. что такое старые боги. Да, и молитвы были, ну вот, просто читаешь даже, опять же, вот вспоминаешь, как молились, да? Uh -huh. вот, «Дохрани тебя земля матушка, дохрани тебя Богородица, дохрани тебя Ярилада Макше Велика». Ну, то есть там такое вот смешение было. Uh -huh. вот, и они понимали именно практически вот эти вот моменты. Когда идем с бабушкой из леса, вот, мне там скорее быстрее там с друзьями, надо в войну играть там или что-нибудь такое. Вот, она идет, идет, остановится, так вдохнет – красота то какая да. Льба, ну пойдем быстрее а ты постой посмотри вот и вот mm. будет стоять до тех пор пока я не постою не посмотрю не войду в это состояние да. вот, действительно красота Очень... вот его вот, все напитался пошли дальше Молодец. Вот. Правильно. И вот от этого вот как раз и получалось как бы сказать вот с этим как с камертоном я и сравниваю то что вот мы сейчас делаем восстанавливаем mm -hmm. вот я во многом тогда еще что, пионер вот, комсомолец да, какие там, какая же живая и мертвая вода, мы в космос летаем, таблеток, он уже там ученые работают, разрабатывают там все это дело. Вот, а потом уже когда начинаешь понимать, что таблетки-то они не в ту сторону работают, да, и начинаешь уже совершенно по-другому все осмысливать. Тогда уже пришло понимание, что вот что-то вот это вот официальное, что-то с этим не так, что должна работать еще и сила. А потом приходит понимание, что должна работать еще и. Информация. Да. И чем лучше работает информация, тем лучше у тебя получается все остальное. Начал лечить людей. Ну, вроде бы как подумал, а может быть этим и заняться, вроде бы и хорошо бы, да. Но потом очень достаточно быстро понял, что на самом деле вот, людей нельзя лечить. Это ты прав. Абсолютно точно. И мы об этом, друзья, вот. всегда говорим. Они должны сами заниматься своим здоровьем. То, то есть, есть, есть им можно помочь, подсказать, дать да, шанс, да, шанс где-то а. вот поправить, подвинуть, но дальше да. они должны сами заниматься. сами заниматься. Не будет этого, не будет никакого Ничего здоровья. Будет. Самое главное здесь именно информационная сторона, то есть именно информация. Да. Вот, который человек понимает, воспринимает, вот, информации запускает силу восстанавливающую, восстанавливающая силу начинает восстанавливать организм. Уважаемые друзья, mm -hmm. вот у нас в гостях здесь, в этой студии в нашей небольшой, деревенской, был Борис Константинович Ратников, который как раз говорил об этом. Он же много mm -hmm. написал книг и маленьких mm -hmm. рассказов о том, что информация, главное мысли человеческие, чистота этих мыслей, и еще раз напоминал, что социальная среда обитания mm -hmm. формирует характер на 90%. А mm -hmm. характер формирует болячки на 90%. Как раз вот через психосоматику, mm -hmm. через восприятие мира, через восприятие себя, mm -hmm. через гармонизацию себя. Человек выздоравливает. И я через это проходил точно так же, как и ты. А приходит уже понимание того, что все управится от богов. О, mm -hmm. Дальше уже пришло понимание, что нужно менять именно вот голову человека, да, то есть, чтобы она правильно выстраивалась, чтобы она правильно... Разум очищался. Да, вот, и очищался, чтобы правильный был настрой. Ну, и тогда очень много пошло как раз именно в плане понимания практического. Вот, то есть, как в народной культуре, как в народной традиции все это было, да. И вот то, что я начал понимать, и по энергетике, и по всему, да, оно как раз вот здесь вот сложилось все очень да. хорошо. Чем больше ты влезаешь в народную традицию, тем больше понимаешь, что... Там нет ничего просто так. Простой пример, да, вы поднимите руки, кто укачивает детей. Ночью сидит, вот так героически укачивает. Вот там лес рук. Угу. Вот. Я говорю, а как эта народная традиция решалась? Люлька. Люль. Подвешивается, раз, пнул да, ее, да. Вот, толкнул и все, она качается. Вы спите. <минут> вот. Ребенок выспался, вы выспались, все довольны, всем счастливы. Вот. Вроде кажется, оно просто, вроде бы кажется, да, но именно в простоте вся эта гениальность. И тогда уже начал задумываться, а как вообще... Передавать-то все это дело, как это все делать-то, да? То есть у меня нет типографии, у меня нет там э, ни радио, ничего. Что делать, как быть-то? Вот. И вот как раз э, какую форму избрать? Вот. То есть как здесь, да? Попробовал научные статьи, вот. но ни в одной научной статье вы никогда не увидите чувственные составляющие. А именно через чувства мы начинаем действовать. То есть пока ты не почувствовал, что это надо, что вот пока тебя не потянуло, действовать ты не будешь. Вот, соответственно, прослушан информацию, ушел, и через там три дня она забылась. А когда ты это действительно прочувствовал, когда ты понял, да, мне вот сюда, да, мне вот это вот. И все, начинает туда идти сила, и ты уже начинаешь действовать. Именно действовать. А когда ты начнешь, когда ты почувствуешь, когда ты вместе с персонажем пройдешь по тем перипетиям, по тем приключениям, которые у него были, да? да. И достигнешь того понимания, которое достиг он. И, соответственно, получается, опять же, вот что такое статья, да, жили-были славяне, то есть когда-то они жили, когда-то были, где-то они там были, у них было так и так, а мы что, не славяне? Да, а мы, а у нас как? Да, А мы что, не народные мы не да. это самое? Говорят, вот народная культура, она вот старинная, древняя, а мы что, не народ? Нам мы... не нужно длить эту культуру, нам да. не нужно ее продолжать именно для сегодняшнего времени, для сейчас. Конечно, Но... мы носители культуры от предков mm -hmm. наших. Мы же ее должны развивать, должны подстраивать под современный мир, под современные условия. Соответственно, в этом направлении нужно действовать. И опять же, как в народной культуре передавалась информация? И вот как раз тогда вышел на сказки. Ну не просто из устно, а из устно это... Посади ребенка и начинай ему вдалбливать там, что это тоже из устно. Ребенок не моет посуду, да? Вы ему кричите, ты не моешь посуду, ты... Что происходит у ребенка? Он сразу закрывается, и все, и уже ничего не слышит, ничего не видит, там вы ему что-нибудь пропихнете через вот эту стенку. Нет. А когда он будет воспринимать? Когда он прибегает к вам и кричит: Мам, расскажи сказку, расскажи сказку. Mm -hmm. Он раскрытый, да, он весь готов воспринимать все, что вы ему дадите. И в это время, как раз, ему и нужно дать вот, как классно мыть посуду. Mm -hmm. вот, как женщина одна говорила, у меня говорит дочке 7 лет, вот, ненавидит мыть посуду, ненавидит там все вот это дело там с раковиной, с водой там, или, или чем-то, да? Вот. Берем, пишем сказку. То есть я рассказываю, как писать, рассказываю там чего, угу. она пишет сказку про принцессу, отражение которой появляется в чисто вымытой Принц. посуде. Да, замечательно. У меня говорит, вообще посуда грязный дома не стал. Да, вот. И просто. вот уже интересно, и вот Конечно. уже начинает делать, и вот уже все, да, не наорал, не накричал, а именно тогда, когда ребенок раскрытый, ему все это говорится и все это. Ему интересно. Вот. Да, и ему интересно и все, он это проживает вот. вместе, да? то есть как переделать из неправильного в правильное. Правильное. Вот. А самая хорошая принцесса из кого получилась? Ну, из кого? Как раз из золочки. Золочки, И как раз вот этот вот эффект я увидел в сказках. Вот, то есть увидел, вот расписал параметры, которые нужно, чтобы человек начал действовать. Когда, где ты проводишь курсы? Сейчас это идет по интернету. Вот, то есть раньше так. были очные. Вот, но с одной стороны очень много людей из других городов. Да. Вот, говорит, я готов пройти, я готов там все Я говорю, ну давайте я к вам приеду А, а это стоит денег да, мало Да, конечно Теперь вот. э, все-таки о книгах О первом рождении сказок И как она у тебя проявлялась да. в мир Первый был, в общем, достаточно давно Вот это одна учительница попросила Я говорю, ну это же дети, это же второй класс Давай сделаем какую-нибудь сказку mm -hmm. И всю эту сказку им написал Сильфи до Стрельца У того молодца Была одна идея что там некая нечисть начинает вот, уничтожать науки, вот, а науки это же нужно и полезно, вот, все хорошо, здорово, да, и тут тут вот, начал изучать как раз нечисть. А кто это такие mm -hmm. нечисть в кавычках, да? Mm -hmm. Так mm -hmm. сказать, кто это такие, кто такой Змей Гаранч? кто такая баблига, mm -hmm. кто такой, да? И вот, э, поскольку в этом направлении уже все это дело пошло, и тут я встал в тупик, что получилось, это, так сказать, нечисть. Вот, почище того, что мы творим. Вот именно. И почище науки, да. и почище там всего. Да. И у меня сказка просто встала, просто остановилась. А да. дальше да. что? Да, а чё, как, как с этим быть-то, как, что с этим? Вот, и она лежала где-то 13 лет, по-моему, вот, пока уже с ребятами из «Зерги» познакомились. Вот, mm -hmm. и они уже начали, э, тогда был, они хотели театр делать. <связывая> вот. И говорит, нужна какая-то вот новая что-то такое ну, Постановка какая-то или что-то такое вот, В виде сказки там чего-то Ну я в шутку там им несколько там четверостишей Прочитал из этой вот, э, То, что было <связывая> вот, они там... А сейчас в России вспомнишь <связывая> четверостиший а? Какой-либо Среди леса в январе Виден замок на горе, там уйдя от сует мира Жил Кощей, как мышь в норе Сам себя не баловал, потихоньку колдовал В общем, жил совсем не бедно но не то, чтобы шиковал. <связь> Шикарно. <связь> Они говорят, так, все, давай быстрее дописывай. И тут у меня уже как раз вот ехал на электричке вот, из Москвы домой. Вот. И вот за это время у меня весь сюжет, все сложилось. Вот я уже понял, что нужно писать, для, <связь> как писать, для чего писать. Да, и буквально за два месяца я ее вот уже дописал. Вот, то есть в это время как раз и пошло, вот, что сказки – это действительно очень сильная, мощная, ну как бы не то что воздействие на человека, Нет, да, это... да, это стимулирующее такое вот направление. Конечно, конечно, ну. конечно сказки, это стимул. Да. И было несколько задумок, то, друзья, а на какие темы писать сказки. О чем писать сказки, да? Ну что люди спрашивают, о а том пиши. Что такое рабство, что такое сознание раба, сознание угу. хозяина, да. Вот дальше пошла сказка. Вот, два камня здесь. Вот. Люди спрашивают, а что такое вера, надежда, любовь? Вот. Mm -hmm. вот сказка «Вера, Надежда, Любовь». Mm -hmm. вот. Что такое религии, что такое духовное совершенство. Mm -hmm. одно это тоже, или другое, mm -hmm. или разные вещи. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот. вот сказка «Желуди» пошла. Mm -hmm. да? Спрашивают, как закладывается информация в ребенка, начиная с внутриутробного периода и дальше. Вот, да? Как э, захватить город без войны, без всего, и как этому противостоять. Да? Вот следующая сказка там «Ворон». Вот. И э, вот эти вот сказки, то есть я пишу сказки, а вообще как проверить это людям, нужно или не нужно. Вот. Потому что кому-то раздать тебе сказки, классно-здорово ну, да, там все-да, да, а, а ты прочитал? Да ну, да некогда было, да. или mm -hmm. да, прочитал, нормально. Ну, mm -hmm. вот, все. А вот действительно что? Когда человеку действительно будет, когда, как можно понять, что человеку действительно интересно? Во-первых, что он заплатил за это деньги. Да, он что-то заплатил да. за это, да? Он заплатил своим вниманием, вот он заплатил своими деньгами, он к тебе приходит и спрашивает, а когда еще будет? И вот. та мера понимания да. мира о котором ты пишешь, правильно, там правильные отношения, которые складываются между миром людей, между миром духов, богов. Я начал делать, поскольку сам дизайнер по полиграфии, mm -hmm. одна из специальностей, mm -hmm. вот, и начал делать просто маленькие книжечки. Вот, небольшие, маленькие, mm -hmm. на своем принтере распечатывал, вот, и набралось уже там немало. Потом попросили написать сказку для Волкаламского историко археологического музея, там mm -hmm. Лювченко директор был. <связывал> ну, о чем писать? Вроде недавно коледа был. Да, было. Давай про калиду напишу. Вот. И уже примерно понимая, как выстраивается структура сказки, да, то есть mm -hmm. я по этой структуре взял и написал сказку. Коротенькая, маленькая, детская, небольшая. Вот. <связывал> Они ее отыграли, дети сидели с раскрытыми ртами. Mm -hmm. Вот. И потом родобор подходит уже наш. Слушай, говорит, а мне теперь не надо объяснять, а что за праздник? Вот. у тебя вот сказку дай прочитать, и все, и все да? уже видно, да? и все понятно. Да. Вот. Так, давай следующий, следующий водокресс угу. вперед. Вот. Угу. А потом уже приходит мысль, а почему бы не написать про весь коллагод? Угу. Вот. И здесь как раз и пошло. То есть я собирал все, всю информацию по праздникам. Такую книжку угу. получилось. Да. Вот. А, я собирал книжку. всю информацию да. по праздникам, которые доступны, которые есть, которые можно вот, найти. Я проживал это время именно вот от одного праздника до другого, то есть точка вот от одной точки до другой, да, потому что здесь получается как? Очень многие люди живут именно, то есть праздник это некая точка, а дальше идет обычная жизнь. То есть вот пришел, отпраздновал, все хорошо, потом пришел в обычную жизнь и там живет, да? Один круг, второй, а вот на третий круг уже начинаешь жить между этими точками и смотреть, как одно до другим. И оно в соединение идет. Одного Это с другим. Правильно. Получается уже кольцо, да? Да. А следующий уже получается, уже круг получается, да? Уже ты понимаешь, что происходит, как происходит, где происходит. И много носителей информации и хранителей той родовой традиции, которые частями mm -hmm. и, и части сливаются в целые. И вот про праздник, mm -hmm. как раз э, обычно говорю, вот в ведической концепции здоровья, что такое праздник? Принятие той родовой энергии от рода своего. Каждый день ты в нем должен в этой родовой энергии жить. Поэтому праздники стали отмечать тогда, когда потеряли связь с родом, с богами. Праздник, он как раз помогает биоритмам. Твоим Мало подстроится под биоритмы природы. Да, вот. да. И когда он под них подстраивается, он начинает в них жить. Конечно. И тогда уже вот эти точки сначала превращаются в кольцо, потом превращаются да, в круг, потом это становится объемным а, Объемным, шар. точно. Вот. И когда ты уже чувствуешь, что уже начинаешь этим жить. Информация может разрушить человека. И чем хороша сказка? Вот, вот тем, там меры <къех> Тем, что она дает много вот этой информации, да. но она раскрывается каждому на своем да, уровне. Да, да, да, Все правильно. Вот. То есть дано много слоев вот этой информации, много ступеней, скажем да. так, да? но она раскрывается каждому в свое время, да. то есть по мере его восприятия, по мере его способностей да. вот, это все воспринимать. И поэтому сказку можно читать совершенно спокойно там большой толпе людей. Вот, из них одни поймут одно, другие другое, конечно, третий, конечно. третий, четвертый, четвертый. А кто-то вот, ничего, а кто ничего не поймет. Ну, хотя бы просто послушает, как да. э, про приключения. там. Вода камень точит. Вот, получилось там даже персонажи. То есть, в самом начале это дети в основном, mm -hmm. в конце уже это старики. Mm -hmm. Дается именно вот, э, состояние праздника. Да, вот, то есть, как Камертон. Уважаемые друзья, обязательно всем советую, рекомендую приобретайте книги Михаила Лепешкина, сказки Бурова Медведя. Я лучших сказок за последнее время не читал. Здесь, в этих сказках, я нахожу и для себя много полезного, несмотря на то, что изучаю исторические корни нашей культуры нашего славянства, но много интересного, много интересной прикладной информации, которую вы в жизни у себя можете использовать, применять для того, чтобы приобрести навыки, умения и видение тех миров, которые рядом с нами стоят. Это да, потому что сказка вводит в определенное состояние. А, уважаемые друзья, приобретайте книги обязательно, читайте их сами, читайте их детям. И соединяйтесь с детьми, проживайте эти истории, которые несут в себе величайшее наследие наших предков, соединяющие нас с душами наших дедов, бабушек и богов. Всего хорошего, подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар Вести Волкон. И в гостях у нас был Михаил Лепешкин, автор сказок «Бурого медведя». Всего хорошего, до свидания.